Добрый день! Есть такая легенда. Гуляла как-то богиня Флора вдоль реки и случайно обронила свое украшение брошь и серки. Чтобы не уронить своего достоинства и не рыгться в траве, превратила она их в растения. А так как драгоценности упали рядом, то появился куст, крона которого напоминала брошь, а плоды – серьги богини. Это красивая легенда о происхождении бересклета и, на мой взгляд, больше подходит бересклету крылатому удивительному растению, которое по непонятным для меня причинам, так редко можно встретить у нас в садах. Бересклет родом с Дальнего Востока. Его можно встретить в некоторых регионах Китая и Японии. Растение примечательно тем, что декоративно в течение всего года. Вернее так, пик декоративности бересклета крылатого приходится на осенний зимний период. Вы не ослышались, зимой это растение, несмотря на то, что не является вечно зеленым, и сбрасывает свою листву, тем не менее является украшением зимнего пейзажа. Происходит это из-за того, что кора на побегах текущего года остается зеленой, и еще благодаря крылообразным выростам, из-за которых ветка кажется квадратной. Вы когда-нибудь наблюдали первый снег на Бересклете? Это фантастическое зрелище. Глядя на него, каждый видит свою картину кто-то древние замки или фантастические города, кто-то сказочного дракона. Летом же этот кустарник ничем не отличается, разве что своей компактной формой, но эко-невидель, темно-зеленые листья, мелкие невзрачные цветы, в общем, ничего особенного. Но где-то в конце августа-сентября куст покрывается яркими сережками, издали очень напоминающие цветы, затем Плоды коробочки раскрываются, словно парашют, и из них торчат яркие парашютисты, семена с яркими присеменниками. Причем в зависимости от вида цвет присеменников может быть разным, желтым, красным или оранжевым. Есть даже примета, отправляясь в дальнюю дорогу, путешественники брали с собой семена бересклета. Желтые, желтые семена гарантировали удачную торговлю и много золота. Красные семена брали с собой женихи и невесты. Они символизировали удачу в любви. Оранжевые обещали стабильность и благополучие. Но мы немного отвлеклись. Особого разговора требует осенняя окраска бересклета. Представьте себе, в один прекрасный день вы выходите на веранду или в сад и видите, как на фоне темных елей полыхает яркий костер. Нет, это не пожар, и не нарушители частной собственности решили погреться у костерка на вашем участке. Этот бересклет сменил летние одежды на ярко-осенний наряд. Более красивого растения сложно себе представить. Однако это возможно только если ваш бересклет посажен на солнечном месте. Что касается агротехники. Бересклет достаточно неприхотлив, но предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы. Выносит затенение, но тогда вы лишите себя осенней окраски. Она будет очень бледная или лист и так и опадет, не окрасившись багранные тона. К сожалению, одна из прошедших зим выявила минусы бересклета крылатого. Помните, когда был резкий перепад температур? Температура за одну ночь упала сразу на 20 градусов. Бересклет тогда не выдержал, и обмерзла вся наземная часть. Правда корневая система сохранилась, и очень медленно, но уверенно он восстанавливается. Правда такая зима не показатель, тогда пострадали и спиры японские, и барбарис тумберга, но тем не менее. На этом все, до новых встреч, подписывайтесь на канал, всего хорошего, удачи!